Добрый день, с вами доктор Гершум. Для лучшего понимания из чего складывается наше здоровье, поговорим об иммунитете. Это он защищает нас от вирусов, бактерий, грибков, простейших, уничтожает чужеродные клетки, уничтожает и свои, которые по разным причинам вдруг начинают мутировать и бесконтрольно делиться. Как видим, иммунитет архиважен. Итак. Попробуем за короткое время разобраться, где он сидит и как он работает. Мы хорошо знаем, что есть сердечно-сосудистая, мочеполовая, нервная система, система пищеварения. И мало вникаем, что есть и иммунная система, которая по сложности не уступает нервной. И также делится на центральную и периферическую. К центральным органам иммунной системы относят тимус, тимус. И костный мозг. Тимус расположен за грудиной и поднимается вдоль трахеи до шейного уровня. Само слово Тимус переводится как душа и как область счастья. Так назвали этот орган античные врачи. Они еще не знали для чего он, но знали, когда человек счастлив, ему в этой области тепло, радостно и легко дышится. Кстати, богородская трава, более известная как чебрец, также называется тимус. Мы произносим это как тимьян. Итак, тимус или вилочковая железа, как она часто называется из-за раздвоения верхней части, выделяет гормоны, участвующие в росте костной ткани, вырабатывает клетки иммунного статуса с долговременной памятью, так называемые Т-лимфоциты, а самое главное, вырабатывает гормоны, которые обучают и регулируют всю иммунную систему. На самую полную мощность Тимус работает в младенческом возрасте, когда маленький человечек покинул родину-мать и встретился с агрессивной внешней средой. И вообще Тимус активно работает в первые 15-16 лет затем снижает свои обороты и после 20-25 лет практически как орган исчезает. Но к этому времени вся иммунная система обучена и работает как единое целое. Второй орган центральной иммунной системы – костный мозг. Понятно, он расположен в трубчатых костях и в общей сложности весит до 3 кг. Является главным кровотворным органом, в котором из стволовых клеток рождаются все форменные элементы крови, и в том числе лимфоциты, так называемые лимфоциты Б, которые, встречаясь с любой новой инфекцией или, например, с вакциной, начинают вырабатывать специфические антитела на эту инфекцию и выделяют их в кровь, создавая так называемый гуморальный иммунитет. Кстати, лимфоциты получили название Б по той простой причине, что вначале этот вид лимфоцитов был выявлен у птиц в лимфоидном органе, напоминающем сумку, а на латыни сумка бурса, поэтому лимфоциты получили такую приставку B. Теперь перейдем к периферической иммунной системе. К ней относятся селезенка, лимфоузлы, лимфоидные фолликулы, сама лимфа, лимфатические сосуды, микробиом, кожа и слизистые. Итак, по порядку. Селезенка расположена в левом подреберье, весит примерно 150-200 грамм и в норме не прощупывается. Селезенка дополнительно вырабатывает лимфоциты и является их депо. Одновременно она является депо и для эритроцитов. Если вы слышали про второе дыхание при тяжелой физической нагрузке или длительном беге, то это как раз она выбрасывает дополнительную порцию эритроцитов. Кстати, до 20 века не знали функцию селезенки, а известный римский врач Гален считал, что она вырабатывает меланхер, переводится как черная желчь. А людей с ее избытком называли меланхолики. Далее лимфоузлы которых насчитывается около тысячи. Некоторые мы можем видеть, например, миндалины зева. Некоторые прощупываются, как, например, лимфоузлы подмышечной и паховой области. Очень много их вокруг кишечника. Кстати, аппендикс тоже является лимфоузлом. Далее сама лимфа, которая протекает сквозь лимфоузлы, где по мере сил фильтруется и уничтожается проникшая микрофлора. И уже очищенная лимфа по своим сосудам втекает в венозную сеть. За сутки вырабатывается около 2 литров лимфы. Далее очень важным зеном иммунной системы является микробиом. Это триллионы полезных бактерий, вирусов, грибков и простейших, населяющих наш кишечник. В последние годы было показано, что от микробиома во многом зависит наш иммунитет, наша молодость и даже длительность жизни. Далее к периферической иммунной системе относят кожу и всю слизистую, соприкасающую с внешним миром. Если кожа сама по себе является мощным механическим барьером, то слизистая уязвима и поэтому соответственно оснащена. Это биологические антисептики, это иммуноглобулин А, а в подслизистом слое расположены миллионы лимфоидных фолликул и, конечно, капиллярная сеть со всеми лейкоцитами. Иммунологи называют эту систему мукозальным иммунитетом. Мукоза – это слизистая. И, конечно, надо перечислить весь спецназ иммунной системы. Это все лейкоциты, включая три вида лимфоцитов Т, Б и НК. О лимфоцитах Т и Б мы говорили, а НК расшифровываются как натуральные Тиллеры – это лимфоциты, которые непосредственно уничтожают мутагенные клетки в нашем организме, то есть раковые клетки. Это и иммуноглобулины, их пять классов, и миллионы вырабатываемых ими антител. Это макрофаги, которые есть во всех тканях. Они активно захватывают и переваривают бактерии и чужеродные клетки. Поэтому макрофаги переводятся как «большие пожиратели». И конечно надо сказать о цитокинах, это интерфероны, белки вырабатываемые клетками в ответ на вторжение вирусов. Они тормозят их размножение, а самое главное передают информацию здоровым клеткам быть готовым к обороне. Отсюда и название, от латинского интерференс взаимодействие, взаимовлияние. И наконец это интерликиды способствующий более активному иммунному ответу. Правда, этот ответ может быть резким, вызывая цитокиновый шторм, как, например, при коронавирусной инфекции. Но, к счастью, это редкое явление. Сегодня у нас с вами был анатомофизиологический обзор иммунной системы, а в следующей беседе мы поговорим, как беречь и укреплять иммунную систему, Поговорим, какие прививки однозначно нужны и поговорим о резус-факторе. На сегодня у нас все. Всем большое спасибо за внимание. Всем здоровья. До следующей встречи. С вами был доктор Герш.